Так, что у нас остается? 53 минуты до старта марафона. Вот, я все уже переодеваюсь. Переодевалочный процесс пошел. Сейчас будем разминаться. И... Стартуй, либо... Как говорится... Ну что, я сейчас буду умирать. Вот так вот. Короче, скоро, через 10 минут будет дан старт легендарному Токсовскому марафону, которому уже 25 лет. И да боксер с историей с этой я сейчас думаю просто о том как бы мне <связать> мои мышцы держать в тонусе всю эту дистанцию потому что масса большая 91 килограмм все-таки вот но я тренировался и вроде бы все должно быть нормально взял с собой гель взял с собой попить и будут пункты питания на дистанции в общем надеюсь на то что мне хватит силы и все будет круто кайфово я прокайфу от этой гонки получу большой опыт и надеюсь что это не последний марафон который которые я пробегу в этом году но посмотрим может быть я больше после этого вообще уже ничего не захочу короче главная задача пробежать просто просто пробежать добежать 50. до конца 50 километров давай, давай. Вот так себя чувствует человек, который пробежал всего лишь 50 километров. Нормально чувствуешь себя так.